Туристический фестиваль Альтер-рега. Данный проект ре ре реализовывается при поддержке э Федерального агентства по делам э молодежи, э и конкретно данный проект поддерживается, э получил поддержку э на э э конкурсе проектов среди физических лиц. Мы всем поможем. Центр психологической помощи КФУ. Психолог может провести, скажем, три максимум, 4 консультации. Сюда же входят и групповые часы работы, кроме этого э психологи работают э, и дают заключения, рекомендации, э, соответственно, разрабатывают программы. Всем привет! В эфире «Универ а в студии Анна Климина. Магистрант Института управления экономики и финансов Казанского Федерального университета Расмуряне Маналу, обучающаяся на специальности туризм, стала участницей международной стажировки Русского географического общества, которая проходила в Республике Алтай. Проект направлен на развитие сотрудничества между российской и иностранной молодежью в области географии, экологии, туризма и проходит при грантовой поддержке Русского географического общества. Во время стажировки иностранцы могли не только погрузиться в культуру и историю Республики Алтая, но и пообщаться с учеными общественными деятелями региона. На одной из встреч стажеры представили собственные инициативы, рассказали о направлениях своей деятельности и результатах реализации проектов в области географии и смежных наук. Группа компании Solaris объявляет о запуске собственной автомобильной марки с одноименным названием. На чем будут ездить россияне, смотрите далее.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 Однако в связи с уходом данных компаний с рынка России ситуация немного видоизменилась. Одним из первых заводов, где солерсы будут выпускаться, станет завод Елабуги. На данном предприятии долгое время собирались полукоммерческие автомобили Ford Транзит». Безусловно, восстановление производства, возобновление функционирования рабочих мест. Люди будут получать зарплату, платить налоги. Это, безусловно, положительный момент.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 В Казанском федеральном университете на базе Института психологии и образования начала работу клиника психологической помощи студентам и преподавателям. Как осуществляется помощь и как можно за ней обратиться, расскажет Карина Саяхова.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 вкладку с психологической помощью и записаться на прием. Клиника работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 9 вечера. Карина Саяхова, Ленаргий Затулин, Универньюс. Спутник ВИ теперь вводят назально. Вместо укола препарат распыляют в носоглотке. О том, чем отличается метод введения вакцины и где можно будет пройти ревакцинацию, узнаете в сюжете Алины Красильниковой.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 что таким образом формируется наказание местный иммунитет и такой способ денег считается достаточно эффективным.